Привет, девчонки! На связи проект Валимизофиса.ру и я, Юлия Рыж. И сегодня мы продолжаем с вами говорить о том же, как нужно продавать, продавать, продавать и получать как можно больше прибыли. А, с, с, никому, ни для кого не секрет, что сейчас в основном можно найти народ – это в социальных сетях. И сегодня мы поговорим с вами об одной из самых мощнейших социальных сетей, таких как Twitter. Что может дать Twitter при правильном его использовании? На сегодняшний момент Twitter является одним из шести самых посещаемых веб-сайтов по всему миру и насчитывает более полумиллиарда пользователей. Поэтому эта система полезна для бизнеса и, конечно же, для досуга. Сегодня Твиттер ассоциируется с нежеланием останавливаться на достигнутом и постоянным стремлением к развитию. Именно поэтому аудитории этой сети представляет особенный интерес о а возможности найти целевых пользователей еще больше увеличивает ее ценность, конечно же. Итак, Twitter для вас – это отличный способ коммуникации и увлекательное времяпрепровождение. А возможность оперативного оповещения аудитории о своих продуктах и новостях. А реальная возможность заработка в интернете. И хочу рассказать вам о нескольких интересных аккаунтах в Twitter. Это такие как Pepsi, Ford и Яндекс. А будет время, обязательно зайдите и посмотрите, сколько фолловеров у этих э, пользователей. Да, и посмотрите, как грамотно они ведут свои аккаунты. И вообще, в принципе, в бизнесе обязательно следите за трендами. И именно те люди, которые постоянно в трендах, они вам дадут ответы на все ваши вопросы. Как они ведут социальные сети, как они ведут свой твиттер, как они продают через твиттер. Это успешные примеры, к которым нужно стремиться, причем самое главное, что в твиттере каждый может достичь и даже превзойти их позиции, даже не имея столь раскрученного бренда, как Pepsi или Ford, главное знать фишки с той самой раскрутки. Итак, надеюсь, всем понятно, что в твиттере очень много пользователей, очень много потенциальных клиентов и людей, стремящихся быть вашим другом и продвигать ваши товары бесплатно, просто потому, что вы интересный и популярный человек. А теперь поговорим о том, как стать тем самым популярным человеком. Пять причин популярности вашего микроблога. Первое. Вы используете в своих сообщениях вопросительный знак. Такие сообщения привлекают внимание и значительно чаще получают ваши ретвиты. А ретвиты – это значит, что вашу новость рассказывают бесплатно люди, которые следуют за вами. Второе. Вы смело применяете прилагательный для оживления текста. Имея в своем составе яркий прилагательный текст, начинает играть нужными нам красками, естественно, возбуждать интерес. Третье. Вы актуальны. Пишите о том, что интересует людей именно сейчас, сегодняшний день. Особенно если это, например, какой-то праздник, политика, экономика, отношения, погода. В общем-то, рассказывайте Твиттеру все. Четвертое. Вы делитесь проблемами. Реальная сложность, острая жизненная ситуация, крах, провал. Это наиболее популярные темы. Пишите об этом, и вас станут читать. Будьте настоящим человеком через Твиттер. То есть рассказывайте все ваши проблемы вашим читателям и становитесь им ближе. А, пятое. Вы динамичны. Пишите каждый день, пишите по горячим следам. Будьте на связи, и ваши читатели вас обязательно полюбят. Давайте поговорим о популярности. Как же ее все-таки повысить? Вот три простых способа набрать фолловеров в Твиттере. Первый – это используйте аккаунт и хэштег твитклама. Это один из бесплатных маркетинговых ресурсов в Твиттере. Правила использования твиткламы. Зафолловьте пользователей твитклама. Написать твит с хэштегом твитклама в любом месте сообщения. После этого твитклама сделает ретвит вашего сообщения. С каждым днем читатели твит-клама становятся все больше, что нам с вами безусловно на руку. Второе. Способ – это база взаимных фолловеров. Один из неплохих инструментов раскрутки использования базы взаимных фолловеров. Это, наверное, самый простой и действенный метод, при котором достигаемость максимального отклика очень велика. Используйте этот метод. Вы получаете э, возможность не только поднять свой рейтинг, но и найти новых интересных э, знакомых – Важно помнить о том, что масс-фолловинг в правилах Твиттера считается одним из вариантов спама, поэтому необходимо соблюдать некоторые правила, чтобы ваш аккаунт не заблокировали. Фоллофте не более 200 человек в сутки. Следите за количеством ваших подписчиков, чтобы не превышало количество читателей более чем на 20 процентов И стоит отправлять запросы только по определенным критериям, а также учитывать язык аккаунта. Не отправляйте индусам запросы, но ну, это бесполезно. Естественно, понимаете, что Твиттер может определить это все и, конечно же, вас может заблочить. И третий способ – это регистрация в каталогах и рейтингах. Она обеспечивает постоянное внимание к вашему твиттер-аккаунту. К тому же именно в этих системах есть возможность найти единомышленников и новых собеседников среди твиттерян. При добавлении вашего аккаунта в рейтинге значительно увеличивается количество ваших фолловеров, и вы становитесь гораздо более известными и популярными в твиттере при помощи рейтинга вы можете увеличить трафик для вашего сайта каждый раз когда ваш твит появляется в топе вы получаете определенное количество трафика это очень удобно и полезно если вы хотите раскрутить свой сайт практически бесплатным способом то есть например если у вас 5000 фолловеров и вы опубликовываете ссылку на свой сайт естественно примерно 500 Людей кликнут по вашей ссылке и перейдут в чем вы сразу подскочите по вашим ключевым запросам по данной статье, естественно, в Яндексе и в Гугле. Поэтому используйте этот вариант и, конечно, масс-фоллуйте. Используйте все эти три способа и пробирайтесь к топовым позициям в Твиттере. Естественно, получайте своих подписчиков, получайте своих клиентов и, конечно же, людей, которые будут вас бесплатно продвигать в сетях. С вами была Юлия Рыж и проект ру. И будьте первыми. Пока-пока.